Мобилизация дронов. Полиция в Чуваши уговаривает владельцев квадрокоптеров передать их армии РФ. Власти изобретали разные способы закрыть зияющую брешь в техническом оснащении. Например, Мэрия Чебоксар подарила Минобороны, принадлежащие городу беспилотники, использующиеся для фотосъемки и мониторинга местности в 2017 году. Их покупка обошлась к бюджету в 124 миллиона рублей. Поставкам дрона подключали волонтерские организации. В октябре даже 12-летний школьник Миша из Чебоксар передал мобилизованным квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Солдаты вернуть или привести новый видимо отчаявшись от военных поражений и медленного темпа сбора гуманитарной помощи власти перешли к поборам сотрудники мвд звонят по телефону и спрашивают в каком состоянии находится и часто ли используется ваш квадрокоптер еще один человек рассказал о визите участкового домой тот поинтересовался техническими характеристиками дрома а в руках у полицейского по словам источника был лист а4 со списком фамилий и адресов спросите откуда мвд такая информация так вот по закону владельцы БПЛА обязаны регистрировать устройство на госуслугах не свои дроны, если не хотите, чтобы за ними пришли. Я сам увлекаюсь пилотированием квадрокоптеров от FPV до DJI, то есть в целом я умею пилотировать все, более того, FPV я еще умею собирать сам. Я смотрел очень много блогеров и очень много русскоязычных, русскоговорящих блогеров было в Украине, и они все начали подготавливать ВСУ, рассказывать, как собирать дроны, как их ремонтировать, из чего они комплектуются, как их пилотировать, и так далее и тому подобное. А в России исключительно поборы, потому что там люди хотят помогать, а здесь нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.